Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! С вами радио-видео радиовидеокод. Наш радиовидеокод для инвалидов. Мы здесь рекламируем а, проекты благотворительные, а также м, инвалидов, которые ищут работу, и а, непосредственно еще проекты, а, которые, может быть, не для инвалидов, но тоже благотворительные. Это у нас первый выпуск после долгого отсутствия. Вы можете к нам на радио написать, написать на мою страничку ВКонтакте, личные сообщения. Также написать на канал YouTube или в любую из групп моих. вот Эти четыре группы, да, вы можете туда написать. Если вы хотите рекламировать свой проект благотворительный или резюме для инвалидов, ищите какую-нибудь работу. Это ничего страшного, что нас пока мало кто смотрит. Потом у нас будет серия обучающих видео по SEO-продвижению. А также много еще что другого интересного мы придумаем, поэтому... Со временем нас будут смотреть и работодатели тоже будут смотреть. И вообще наше радио переместится на отдельный сайт в будущем. Поэтому и сайт будет раскручиваться, и будут просмотры а, всех ваших проектов, резюме. Поэтому, пожалуйста, пишите а, к нам на радио, и а, мы можем поставить а, музыку для вас, какую вы хотите. И также... Мы можем еще вашу музыку непосредственно, которую вы э, пишете, тоже здесь поставить. И еще можем рассказать э, про вас, про вашу деятельность. Э, что вы делаете э, помимо, ну не в интернете, а что-нибудь другое, какие-нибудь э, вещи творческие. Э, это все мы тоже рассказываем. Сейчас мы послушаем песню группы B2 «Варвара». Uh, War Thank you. Вот, дорогие радиослушатели, пока что у нас а, заказов нет, у нас радио еще а, какое-то время не работало, и мало еще кто о нем знает, а, поэтому мы а, будем рекламировать проекты, которые мы уже рекламировали, нас еще не посмотрели, да, а, и будем рекламировать, собственно, свои проекты еще, потому что они у нас тоже, можно сказать, что благотворительные. Вот это проект благотворительной организации перспективы русско-немецкой, которая работает уже около, наверное, 15 или 20 лет, я уже точно, точно даже и не помню. В общем, довольно долго она работает с ребятами в Павловске, в Павловском детском доме и с ребятами уже ну взрослыми в Петергофе с инвалидами с тяжелыми заболеваниями в основном на колясках колясочника и заболевания там различные ДЦП различной степени тяжести и также другие мод вот. и ребята в основном находятся Постоянно в одном каком-то помещении. Но благодаря перспективам, конечно, там много всего интересного происходит. И происходят прогулки, поездки. И даже за границу, естественно, в Германию организация русско-немецкая. Поэтому там есть такая возможность, бывает такая. Также там театр есть арт-студия и много чего другого там интересного есть. Также производятся развивающие занятия для ребят по, по разным направлениям. Лепка, по-моему, там была, и компьютерный класс, и также комнаты отдыха, комнаты э, игровые. Все это перспективы сделали. Вот, и собирают а, этот проект. <coughs> тут еще есть а, об, новые перспективы, но про это я еще, честно говоря, пока не знаю. А вот тут написано, с 1996 года работают. И собирают... А, Средства на оплату работы волонтеров, потому что волонтеров работа оплачивается в этом проекте. То есть оплачивается компенсация в размере, по-моему, 13 тысяч. Вот здесь можете прочитать. Работают волонтеры 5 дней в неделю, 7 часов. И а, поэтому у них... А, Поэтому у них оплата, соответственно, они на другой работе работать не могут, и поэтому а, оплачивается их работа а, каждый месяц, и у них есть отпуска больничные трудоустройство по трудовому законодательству так что вы можете если кто-нибудь захочет пойти работать да например если вы учитесь на врача или сосработника или на педагога допустим это будет для вас очень хорошо ну может вы учитесь на вечернем или на заочном то есть приходить у нас сам в свое время работал в перспективах, поэтому там любой возраст, ну, в пределах, там а молодые ребята работают, работают и 30, и 40 лет, и даже, по-моему, старше были а, там волонтеры. И необходимо собрать сумму 992 тысячи на оплату работы так что а, вот этот проект мы рекламируем а, собрано пока Но столько сколько собрано а вот еще есть тоже проект перспектив он называется гостевой дом называется он гостевой дом и там тоже... В Чем его смысл? Там ребята, у которые, которые живут дома, и они выходные, праздники, они проводят в гостевом доме, и там проводится та же работа над, над их и обучением, и играми, прогулками, и уходом за ним, кормлениями и, и все это. Делается для того, чтобы родители были какое-то время заняты делами, непосредственно своими какими-то, может быть, сделали покупки в магазине, может быть, съездили куда-нибудь по своим нужным делам, или просто даже отдохнули, потому что они... Своего ребенка не отдали государству, а живут с ним, потому что... Ну, разные есть люди, да, и поэтому им необходима поддержка и помощь. И здесь вот, собственно, уже практически половина, даже больше половины уже собрано средств. И здесь также написано, что... что тут именно и происходит. Да, у нас для чего нужны деньги и все счета, которые здесь на что нужны деньги. Здесь как вы можете помочь Делается это еще для того, чтобы человек действительно жил дома и не, не попадал в психоневрологический псих интернат, а, потому что жизнь там не очень веселая, прямо скажем таки гру, грустная жизнь. Ну ладно, мы о грустном может быть потом поговорим, послушаем песню. Послушаем песню, наверное, веселую. Наверное, веселую. Не знаю, потому что она на чувашском, поэтому, может быть, даже она и.. и... А. Сейчас. Сейчас узнаем. Итак, песня. САМСАР Субтитры сделал 这些变。 По, дорогие радиослушатели, ну, песня, наверное, была такая э, невеселая и не грустная. Ну, в общем, э, без тебя она называется. Ну, наверное, она была оптимистичная, в общем, песня, я так думаю. <coughs> вот, и э, будем мы еще рекламировать, как я уже говорил, пока у нас нет. Обращение на наше радио мы будем рекламировать свой проект. Благотворительный, наш любимый рекламный шалаш. Он и рекламный одновременно, и благотворительный. А, потому что он а, для инвалидов сделан. Здесь есть также раздел а, радио. Это у нас был... Было раньше наша радиобанка. Но про банк услуг я, наверное, сегодня не буду рассказывать. В следующий раз как-нибудь. А, а расскажу я про наши возможности. Возможности у нас колоссальные. То есть на этом сайте мы размещаем все, что угодно. Ну, я имею в виду пределах разумного то есть мы не размещаем а, никаких сайтов касательно сетевых компаний пирамид а также различных различных бирж каких-то или в общем, мы размещаем малый бизнес. Малый бизнес или какие-нибудь проекты обучающие, творческие проекты. Вот это мы размещаем. Также размещаем курсы, автошколы, например, у нас есть. Магазины одежды какие-нибудь. Ну, в общем, микро и малый бизнес, которым тяжело пробиться. Которые, тем не менее, честно работают. Вот их мы и размещаем на нашем сайте. Здесь вы можете почитать, что, что мы предлагаем. Мы предлагаем размещение на нашем сайте. Естественно, не просто размещается у нас. А, может быть, на главной странице ваша ссылка. Здесь у нас места достаточно. В общем-то, его может быть, конечно. Но, в принципе-то тут и довольно-таки бесконечно это место, но сами понимаете. Что длинную страницу тоже мало кто будет просматривать, поэтому мы ее не удлиняем. Но место тут есть. Здесь реклама моих услуг курьерских. Я занимаюсь курьерской доставкой по Ленинградской области по очень низким тарифам. А вот вы можете позвонить, заказать курьерскую доставку если если эта область отдаленная, то лучше за день звонить. А если это поездка где-то поближе, то можете звонить с утра. Хоть с 5 утра, хоть с 6 утра. Но ну, если, конечно, ваш звонок разбудит, я надеюсь. И тогда я в тот же день смогу выполнить доставку. Там, допустим... Тот же Пушкин, Павловская, Сеуловская, Сестрорецкая, там, Гатчину даже, возможно, и что-нибудь ну, что-нибудь такое в пределах рабочего дня. Вот, Потому что поеду я не с самого утра, а поеду я часов в 12 дня. Там еще надо посмотреть по электричкам. Ну, в общем, вот так. А о нашем проекте можем разместить вас на нашей страничке главной. В основном у нас сейчас размещаются на... Заказчики, с которыми мы работаем с января, они размещаются у нас на страничке «Шалаш». И здесь у нас все как в поисковике. Ну, не совсем все как в поисковике. Тут, видите, я как сделал, что а, тоже немножко. Ну, немножко такой вот. Здесь у нас нет такого, что мы кого-то поднимаем а, по каким-то причинам или кого-то мы а, вниз страницы опускаем. Нет, здесь просто все было есть как есть. На эту страничку. Это наши первые заказчики, и мы их размещали. Вот один PCRU как партнеры это сайты профессиональных оптимизаторов, автошколу размещали мы пока без отзыва, но они и так были в топе 10, поэтому они просто брали наших сотрудников инвалидов на работу, и поэтому мы их размещали. А, и также некоторые компании, которые нам предложили размещать, но это мы в плане пробном, так сказать, делали, поэтому мы работали за отзыв. А это, собственно, вот и есть моя, моя служба доставки стрела, неофициальная, то есть я там курьером работаю, а по Санкт-Петербургу я вам советую обращаться вот в эту службу. Курьер на день, там тоже работают инвалиды, если вам нужна быстрая доставка по Санкт-Петербургу. Ну, собственно, и области тоже вы можете туда позвонить, потому что по области мы как бы работаем, мы по партнеры, поэтому область по возможности я тоже могу сделать. Вот. А можете непосредственно обратиться ко мне. Вот. Это будет еще проще, если э, вам нужна доставка документов, э, допустим, с Балтийского вокзала. И вы можете привести утром вот в это время, ну, примерно до 10 даже часов, с семи до десяти, до десяти пятнадцати привести на технологический институт, позвонить. И ваша документация прямо с Балтийского вокзала на ближайший электрички поедет если вам нужно с Балтийского именно в какой-нибудь в какой-нибудь населенный пункт по этой ветке и прямо она отправится по адресу на ближайшей электричке куда-нибудь в гачну также Петергоф. и вот там все, все эти направления какие там есть Вот, Конечно, смотрите, чтобы вам было удобнее по времени. То есть, если доставить нужно именно к 10 утра или к 11 утра, это уже а, я сделать в будние дни, я этого сделать не смогу. Выходные, там надо заранее. выходные, да, я могу хоть целые сутки вести куда-нибудь вашу корреспонденцию, хоть в ладейное поле, хоть в Тихвин, хоть куда, хоть в Светогорск, к финской границе, пожалуйста, это. Ну, со Светогорском там немножко э, будет подороже, потому что там от выборга автобуса. Автобуса у меня э, платные автобусы, а электрички у меня по льготе. По... По инвалидности поэтому так я могу работать и в общем то опыт курьера у меня уже более десяти лет поэтому в общем никто не жаловался еще пока что вот она а работе постоянной по санкт-петербургу как на 8 часов до да, курьером почему я не работаю потому что я уже по инвалидности такую работу не, не выдерживаю мне достаточно одной, двух или трех доставок по области в неделю, даже, скажем так, и, в общем-то, потому что у меня есть еще первая работа. И есть у меня еще проекты, как вы видите, все типы, которые я тоже должен делать. Также и радио видеокод и все остальное здесь мы размещать уже возможно кто то с нами уже не захочет работать возможно себя я отсюда тоже уберу в общем здесь у нас вот эти места они какие то может быть освободятся в скором времени и вы сможете их занять эти места вот эту страничку просматривают потому что я не только ее помещая сюда вашу ссылку с сайта делаю такую какую нибудь анимацию Интересную, какую вы захотите. Либо анимацию, либо картинку. вот, Но эту страничку я сам еще продвигаю. Поэтому на нее на заходят люди. Не э, только просто заходят, но и целевые э, посетители тоже заходят сюда. Потому что здесь разнообразные услуги и товары. И неизвестно кому что понадобится. Также у нас есть страничка рекламодателям, рекламодателем, которая вообще а, может быть полностью посвящена вашей только одной а, ваш, вашей одной фирме, вашему одному ресурсу. То есть полностью а, будет а, сделано для вас. Вот. Как у нас вот сделана страничка, страничка отдельная сделана для школы любви, курсы любви. Вы можете зайти, почитать, посмотреть. Возможно, вы уже смотрели вебинары, прошли, можете их в записи посмотреть пять вебинаров. И также вы можете обратиться за помощью консультации психолога задать вопрос бесплатно и первая консультация тоже бесплатно на сайте проводится а по телефону или по скайпу допустим там уже от 500 рублей такие расценки невысокие довольно таки что у нас есть здесь есть у нас обучение но это для сотрудников для сотрудников почему мы еще раньше принимали сотрудников инвалидов там у нас в общем то работа была довольно таки простая мы сайты просматривали делали ссылки на них ставили и распространяли информацию э, в социальных сетях и на м, форумах, каталогах. В основном это был близко.ру, еще Авито. Ну, в общем, такие. Таки. Но мы только начинали. Начинали. А сейчас мы решили сделать м, сотрудни, сотрудников, работников наших набрать и обучить их. Обучение бесплатное. Почему? Потому что в интернете много бесплатных уже видео. И многие SEO-агентства обучают бесплатных инвалидов. И у нас тоже есть бесплатное обучение. А, пока что, пока что это а, уроки, а начнется оно. Да, был с 1 октября. А, и оно, кроме того, будет. А, можно будет во время обучения еще подрабатывать. Набираем мы, ну, примерно около, я думаю, не больше 7 человек. Где-то так. Не больше 7, 6, даже 6 может быть человек. С инвалидностью обязательно, с розовой справкой. И розовая справка обязательно нужна мне для того, чтобы и для работы, и для обучения, чтобы в дальнейшем я мог поставить это все на основу на основу помощи от государства, потому что если будет у меня работа доказательства, что у меня работают инвалиды, ну я сам кому угодно докажу, что я инвалид. У меня тоже есть розовая справка, это и втек и все, все, все, что это надо, есть. Вот работаем мы как как? Можно считать как благотворительное общество, да, без регистрации пока. Можно сказать как фри фриланс у нас. Поэтому оплачиваем мы еще после трех месяцев каждому обучающемуся тысячу рублей. А после выполнения контрольного задания, которое я как уже говорил, оно не очень сложное и занимает немного времени какое-нибудь понравившееся вам задание, может быть, из того курса обучения, который вы пройдете. Но это я так строго написал, но вряд ли у нас будет онлайн-вебинары, скорее всего у нас будет короткие обучающие видео по ну, 15, 20, 25 минут, наверное, так, не больше. Но где-то от 20 может до 30 минут будут, я думаю. График занятий тоже, как вы понимаете, если будут видео, они будут, я думаю, сначала они будут в закрытом доступе, потому что а, ничего там такого сверхсекретного не будет, это будет школа SEO для грудничков, то есть это с самого начала, тех кто к нам придут, и будут только уметь заходить по ссылкам на сайты и смотреть на него и делать его как бы скрин этого сайта, переходить с сайта на сайт, ставить ссылку вконтакт, ну вот такого плана. А более сложное это вот именно придется учиться, в том числе и мне, потому что я тоже какие-то вещи узнаю про SEO, честно говоря, впервые. Вот и о чем я и написал что до открытия школы вы можете посмотреть уроки школы SEO на YouTube-канале. И вот эти... Ну, именно вот эти уроки. Хотя их очень много. Но почему я... Вот эти я на них совершенно случайно вышел. И а, там с самого начала идет с таких простых вещей, да, объясняется все эти сложные слова по SEO. Что, что это такое, как, почему, что... Все очень хорошо объяснено, все подробно, все это, естественно, бесплатно. И я сам вот посмотрел только два урока, и я уже себя чувствую наполовину профессионалом. Это шучу, конечно, на 5% профессионалом. И поэтому всем не только всем будущим сотрудникам, а вообще всем я советую, кто интересуется школой SEO, смотреть ну кто то может выбрать другие видео это смотря по уровню владения компьютером интернетом кому как вот кого мы еще ждем мы ждем преподавателей которые снимут нам короткие обучающие видео по темам которые здесь мы допустим не найдем и которые я сам снять тоже а, ну, я, конечно, могу их снимать, но вряд ли я до этого дойду до а, октября. А нам с октября, ну, в принципе, можно, можно и дальше октября, и они будут вам оплачены. То есть мы будем делать для SEO-агент специальные письма, рассылать и а, предлагать им стать нашими партнерами. Потому что а, у нас есть партнер 1pc.ru SEO-агентство профессиональных оптимизаторов. Вот оно, кстати, у меня уже тут записано, но я запишу другое, короткое, потому <смех> ну, короткое, сами понимаете, как получится, но здесь у меня слишком уж как-то непонятно. Вот такой проект. И он благотворительный, потому что выплачивается сотрудникам. Здесь не все сотрудники написаны. Мне, мне тут с этого сайта я на нем не зарабатываю пока, но скоро, я думаю, все изменится в лучшую сторону и для меня, и для сотрудников. А сотрудникам я выплачиваю сам из своих средств, потому что заказчиков, как я уже говорил, первых мы продвигали за отзывы. А сейчас у нас немножко изменилось. Немножко изменилась наша политика. Вот у нас здесь в разделе тарифы. Замечательные тарифы. Один из первых. Это за весь спектр услуг у нас 2400 без предоплаты. Но это действует только до августа. Потому что потом мы не будем работать. Только с предоплатой будем работать. Вот. 2400. Это один из первых. Для первых, по-моему, 5 или, может, даже 10 заказчиков. Такой тариф у нас. Тариф скоро в топ 3000 рублей. И банк услуг. Это вообще экономия в десятке, а может, даже и больше раз. Но это там по продвижению немножко другие условия. Там четыре услуги в комплексе, но это я вам рассказываю. Сейчас это вообще-то радио, честно говоря, у нас, поэтому я не буду рассказывать сейчас про это. Вы можете сами. Сами посмотреть. Так, и песню напоследок, так как это у нас радио. А, вот еще что я хотел сказать что здесь у нас в разделе резюме мы делаем делаем аудио видео резюме для инвалидов потому что наши радио для инвалидов и поэтому здесь мы представляем резюме или э, работы э, ручные или творческие э, людей которые э, которые стремятся это реализовать. Там книгу стихов мы представляли Александра Радченко. А, потом вязана одежда собачек Марины а, с Васильевского острова. И, и еще у нас был там, а, по-моему, там был а, Дмитрий Вернигеров, а может быть кто-то еще, я уже даже не помню. В общем, эти все... А, аудио-видеорезюме, они будут здесь немножко размещаться и на сайте, на YouTube-канале будет Будут тоже в отдельном. Вот, на, на, где тут мой YouTube-канал. Вот, собственно, вот радио-видео-код радио -видео тут размещается. А для радио-видеокод у нас будет отдельный сайт, как всегда на Виксе, как всегда бесплатный и ä, тоже с кучей всяких возможностей и рекламных в том числе. Вот, ну все, я уже достаточно долго говорю уже, это у нас такое радио, все-таки, все-таки, поэтому мы посмотрим песню. Послушаем и посмотрим, потому что некоторых, некоторых песен нет на ютубе. А вот послушаем песню «Ручные голуби». что зачем люди? Страну далекую, там за пределами, оставили сердце мне лишь только сны. Страну далекую, там за пределами, оставили сердце мне лишь только сны. Суба жестокая, суба разлучница. Как же посмела ты нас развести? you mm -hmm. Таким образом заканчиваю же наш эфир. Я вам хочу сказать, что Олег Баранов исполняет песни, поет и разнообразные, и также Виктор цоя песни. И, в общем, замечательно играет, поет и он же он же меня Учил играть э, на гитаре. И вы можете посмотреть вконтакте э, песни. Как вы видите, здесь «Печаль» песни, различные песни. А, видеозаписи, концертов здесь. Можете посмотреть. А, потому что на ютубе... Вы не по не посмотрите пока что. Очень хотелось бы, конечно, чтобы эти видео были на нормальные. То есть я выкладываю радио, да, это записи на YouTube. Но они там а, немножко не в том формате. А хотелось бы, чтобы они были вот именно на YouTube. И именно в полном формате. Потому что исполнение и а, все и музыка... И все, и песни, и это очень все а, красиво. Поэтому, я надеюсь, что скоро на Ютубе тоже появится канал такой с песнями под, гит под гитару. Очень надеюсь. Ну, на этой оптимистической нот ноте я заканчиваю наш затянувшийся уже выпуск. Радио-видео-код. Напоминаю, пишите нам, потому что радио-видео-код создана для вас дорогие друзья радиослушатели и не только инвалиды но и все кто неравнодушны к судьбам всем кто все кто хочет помочь всем кто помогает также и для благотворителей то же самое. Мы всегда открыты, в общем-то, для, для всех. Вот, на этой радостной ноте. Э, я заканчиваю эфир. Э, до новых встреч. С вами э, был эфир Радио Видеокод. Диджей Рновой. Удачи. Э, всем хорошего настроения. И спокойной у нас, в общем-то, ночи. А, а у вас даже не знаю. Не знаю, какое время суток. До новых встреч!